Общественность уже вторую неделю обсуждает новость о возможном внебрачном сыне Александра Абдулова. О том, что у актера может быть наследник, стало известно благодаря фото ребенка, найденному в его пиджаке, а вскоре объявился некий 34-летний Александр Коваль, утверждающий, что он и есть тот малыш на снимке, хранившемся у артиста. Молодой человек действительно похож на ребенка, который изображен на архивной карточке, но теперь нужно выяснить, приходятся ли они с Абдуловым друг другу родственниками. Помочь в этом могла бы единственная дочь актера 15-летняя Евгения, но пока мать девочки не дала согласия на проведение ДНК наследницы. Однако выяснилось, что есть и другой способ узнать правду, более сложный и высокотехнологичный. Как рассказал руководитель лаборатории ДНК диагностики медико-генетического научного центра профессор Александр Поляков, можно использовать для взятия образцов тот самый белый пиджак Абдулова. Современные технологии не ставят четких временных рамок для выделения ДНК из образцов одежды из других предметов. Что касается пиджака, есть вероятность, что его ткани при условии отсутствия стирки сохранили ДНК хозяина. Однако надо понимать, что это сложное исследование. Исследования в нашей стране смогут провести только три лаборатории, которые работают на базе таких ведомств, как «Следственный комитет», «Министерство внутренних дел» и «Минздрав». Напомним, по словам Александра Коваля, его мама познакомилась с Абдуловым на Одесской киностудии в 1986 году. Она работала костюмером, а актер был занят на съемках фильма «Десять негритят». На тот момент он состоял в браке с Ириной Алферовой, совместных детей у пары не было, поэтому неудивительно, что артист скрыл интрижку и появление наследника.